Так и всем привет, Я только поздороваться, меня уже приглашают. Всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в Пэт Симулятор Z. Как на... Да, ну так называется. И сегодня. Да. Я вам обещаю, что в следующем. В следующем дне я выпущу попытку Симулятор в Поняли? И сейчас смотрите и подпишитесь, чтобы не пропустить данные видео по этой симулятору. Да? Да. А да. Тут у нас за зря потратили просто так, просто так миллион гему. Кстати, тут у меня обновляется. Есть какие-то яйца. У меня хватит. Это сколько? Эээ, а ч пацаны? Чего не влазут? Эээ, а ч они тут последнее? Они тут почти мьянов! Они тут офигели! Ну! <coughs> мы с вами потратили 8 млн. Окей. О! А, всё, больше не хватает. Ну, мы сегодня с вами откроем эти. Надеюсь, у меня что-то выводит хотя бы. Ну, доходим вот, это хотя бы пока что. Пока что. И вот это... Блин, проболел сегодня. Блин, сегодня. Поставьте его. И... О, раз, два, три, три прям хугов. Офигеть, три политала хугов. Вот прям три хугов полетало. Ну это же, что поделать, это читер с ней. Я потом у меня радужную. Это что за яйца? Давай, блин. Ну зато у меня несколько есть хугов. Что еще поделать? О, поконец вот это конец вот это дает все просто три эти открыть ну тут вот, вот эти не мне больше нравятся вот такие классненькие ну мы сейчас ребята пойдем на сервер приватный потому что сейчас мы будем у нас бесконечные я уже я не давал бесконечные питомцу тут нельзя то что тут предлагать и спал не еж день спаун uh, тут можно спать почти любых огромная фея это Хьюк фея нас считается <свяк> а, дальше сейчас идем на приватный сервер, у вас будет виден просто <свяк> <свяк> игру заболела с этим похоже идем вот сюда еще так, я приватный серию еще не рендовал, арендую и пойдем. <coughs> Вс, э, я же арендовал. Ну ладно, понял, что не платно делать. Так, блин, нет не туда права серия. Сдать приватную серию. То есть я уже сделал, я могу второй раз сделать. Ладно, пока. <coughs> так. Заходим в Петма Друзьи Охило. Но есть другой такой же Петс Медрузии. Я не знаю, где она находится прямо сейчас. Я играл вот эту как... Ну, как сказать-то вот пропал потом. Потом я не знаю, где это прямо сейчас находится. Ааа, -а -а, блин. <сık> <сık> <сık> так. Ал трейд чат фикс. Кэталог, новые яйца, угу. четыре новых, ну, восемь, э, Так, подождите, это у нас уже все есть, кажется. У нас уже есть 8 яиц, есть уже и так. Мы восемь яиц уже и так можем открыть. Восемь яиц. Вот и мы можем бесконечные надеть ай е я наушники упали. Подождите, наушники у меня упали. ай яй яй яй Так, вс. На дьявола Так. Мне больше нравится вот такой, он прикольный. У нас, а, у нас это как-то уже не Пэтс Мир друзья, а Пэтс Мерткс, потому что у нас как будто вернули туда. Кстати, это больше чует вот это ты мне даешь яйцо яйцо вообще все яйцо самое так, ну конечно да, без этого так да конечно же куда без этого если у нас есть потом ивент Оттен ивент да да у нас есть это Или... у нас зависит вот вот тут у меня один яму стоит Постоянно касаемся зи. Ой, физически, физически, физически, физически. Так, давайте поставим удаление на этих. Да, не получится. Да блин, почему? Почему? Да ну почему? Я говорю почему. <сёк> Мифический лад. <ураг. сёк> Еще раз. Короче, мы как будто просто пришли тратить данные гена. Да, мы уже потратили кучу гео. Блин. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Как вы уже видели, я реально не могу снимать это с потому что нужно более тысячи <связать> подписчиков. Ну, более тысячи подписчиков, да. Ч ⁇ вы можете? В да, блин, тут написано, вы хотите отправиться хохок. <связать> Но это нельзя. Где-то еще и в батле происходит холоводом. почему я не могу зайти я не понял почему я не могу зайти так. Так. я могу сразу тупо пойти за ту грубую локацию или как обычно идти это что бэйк 5... так ну тут какая-то я уже блин сих пор мы зайдем в другую <как> кафе <как> <как> Вот. <смех> <смех> а, ну, так я хочу новый уровень себе так я получил 200 ну вот <смех> <смех> ну ладно я приду-ка <смех> 51 миллион медиа у меня 51 миллион в банке может он быть реальный а, ну, как, сказать как сказать то я не понял о, о, о. уже все потолгом кстати уже так, я буду хранить, свои Так, а как положить там? А, во, муж, положить, муж, положить. Я муж, своих муж, муж, которые муж, очень крутые. Ну, ну и муж, Успешно. Но это уже как почти десять качать свой данный так, ну. так как будто это сейчас новые открыты так один ну, тут они не офигели хотя бы так. ну и теперь данный раз ждать сижу так похоже вас у меня не слышно вам похоже uh, сейчас из eBS студии как вы можете понять я из ABS студии снимаю прям сейчас ток 3 миллиарда это на мало мало мало мало мне больше нужно больше больше А тут -а, я уже знаю сколько. Тут, uh -huh. ну, значит, понравятся все прям п это. Все. Тупой. Я тупой. Я не тупой. Ну тут подарки хотя бы есть. Блин и вот этот бубой рынок такой бубой а давайте ночь тут кто там еще идет а, -а, -а маленький какой-то ночную ну, драму хотя вот тут уже нет задания это хорошо что-то фиолетовое тут он это так вот есть харко давай следуем тут значит а это тут написано суд блин ну блин Открываем Ну хотя бы это есть. Ну и теперь долго ждать нафиг. Пока я это. Давайте сначала. Я его загублю сейчас про тройной буст. то же, чё же я включил. Так, а тут котики... А, ей, Я ей, ей, ей, Ничего мне нельзя. Давайте я это сам, который мне нравится... У меня реально нравится этот вот. Он очень быстрый. Почти сам. Так. Um, 300 еще осталось. Да, Накила... О, блядь... Как бы... О, угу, угу, угу, можно второй раз. Блин, наушники слетают. что-то. <кх> давай кстати не прощайте пожалуйста на скин я уже хотела его давно сказать но я забыл про это и забыл сказать да реально не прощайте скин это просто что-то меня, меня просто там взломали и я не могу зайти на аккаунт и мне поменяли скин да ну я прямо сейчас могу прямо сейчас поменять но не так быстро ну но... как вы хотите я сейчас вернусь ка так подожди ка вы не видите хотя бы этого она не учится. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Нет, так как? Ой-ой, что там не пускает? Блин, я это же оба схватил. Так палить. Блин, полетели. Есть? Да. Максим. Можно Максим. Ну, нужно поситить Максиму. Максиму, включи ему. Максиму, включи ему, пожалуйста. Максим, не обращайте манка. внимание, а тут. То... Дети. Вы ммм, ммм, я не, возраст... не Не, не, не, это просто. А, просто я с родителями живу еще, и у да, тебя... Думай, уже по-другому что-то. Точно. О, я потом еще у меня остался. Ну, где ты? Кто ты? Зачем ты мне? Ты мне думаешь. Ну ладно. Так. Так, я знаю, где секретик, вот праздник. А я какой праздник? Сегодня какой праздник наступит? Никакой. Ребята, напишу ли вы у кого день рождения, а потом отправить мне? Не знаю. Потому мне уже, оно мне скучно без тиражей, не у кого ни ти, нету тиражей. Хочу, блин, уже где-то менее тысячи подписчиков получить данный стримчик поснимать стримчик с вами Но у меня нету этого доступа да Мне нет просто этого доступа так О, чего у меня сейчас глаза не полетела ч сквозь падает не только изк. Мне только эксклюзивки падают, чего.. Так. Ну, новая ну рыба может сануть, выглядит. Подожди, мнечку какой-то бустик начался посераю. Нет, у меня никакого бустика на серое нету. Это выглядит будет вот так как-то. Это что за кто Павли не идет? Кстати, у меня даже вокации не разблокировано, у меня уже я могу это ход. Что за фигня? Есть? Есть! Есть, есть, есть, есть! Ч ⁇ А, 70 а, а, а, а, а, а, это а, мне, а, а, а, а, а, да зачем мне эти два пэта? Может удалить их? А? Ну давайте новыми. Ну считается. Так мне придется что-покупать новых пэтов придется что ли? Ладно, давайте новых пэтов начнем. Так. Давайте, короче, все включаем значит. Все включаем, все будет падать. Так, мне это наплевать, так, зато мне больше будет. Пыты а, бед, Вообще Зачем они это сделали Что даже невозможно тебя выбить Знаете кого мифика Все невозможно. Невозможно. А во, во Мифика сегодня видел. Всего ли она мифика Че за фигня Во Пошел народ Пошел народ Пошел офигеть, как ты ну, много. <смех> <смех> Значит, я пока пойду покупать яйца. Да, когда я что-то открываю, да, юги дырки польжу радужный также попался офигеть офигеть радужный попался л ⁇ н радужный попался Может, чуть чуть побольше у них. Но чуть-чуть не -чуть стреляет. Так, так мало монеток дают. Из-за этого мне мало так монеток дают, так, ну, тут ну, нормально дают, но это слово не хватит напишите в комментариях кто живет в мире пишите пишите пишите пишите пишите я тоже так отвечу как тайс хуч санта короче на этом сегодня, всем пока, до скорых встреч